всем привет меня зовут макс прайм и я сегодня хочу рассказать что можно открыть бизнес с 14 лет в общем то это у нас будет бизнес идеи любого года Итак, начинаем если вы еще не знаете что такое бизнес то вкратце расскажу это когда вы у вас лучшая идея и вы хотите ее реализовать если вы не пробовали, и у вас есть много денег, то это возможно. Вот, если, например, составим, например, ну давайте видеоролики. ютубер, которые снимают видеоролики. Насчет бизнеса я тут не знаю, но есть идея, в принципе. Бизнес-идея, вы можете... Если вы ютюбер, как я, который снимает ролики, вы можете нанять кого-то, кто будет делать превью, монтаж, ну и так дальше, там публикации в социальных сетях и до конца. Это типа того открытия бизнеса. Если у вас есть лишние деньги, то нужно распределиться ими. И я создал ролики «Бизнес-идея», сегодня я расскажу как определиться прежде, прежде чем нанимать до да, кого-то для открытия бизнеса то нужно проанализировать попробовать и потратить немножко время это бесплатный способ и без риска но если вы рискуете у вас много денег то принцип вас получится например может еще ошибку найду. Расскажу про бизнес -идею. вот Для того, чтобы сделать это, реализовать, вам нужно самому все это попробовать. Я вам даю просто бизнес-идею. Вы там возьмите себе на запас. Можете сразу всех не брать, а может быть один понадобится вам. Тоже очень важно будет такой ролик так э, например вам нужно все попробовать например я чувствую себя ютубером. для открытия бизнеса я вам должен <coughs> давать контент полезный для того что вам давал нужно или делать лучше контент или кого-то нанять ну чтобы я кого-то нанял нужно иметь какой-то капитал сначала нужно развить свой канал а потом уже да и нанимать кого-то делать свой бизнес. Про бизнес идеи добавлю еще Ну и так дальше. Повторяться безумие. М -м -м. Идея заключается в том, что... идея заключ... заключается в том, что вам нужно узнать, про что будете снимать. Вам нужно на будущее нанять. Это знаете, как фильм делается и через год он выпускается, и остается этот фильм на вечность. В принципе, тоже можно так попробовать с роликом. Я еще не пробовал, никого еще не нанимал, потому что, когда я делал контент, мне всегда маленькие просмотры и не денег для того, чтобы кого-то я нанимал. Поэтому у меня нет такого опыта, но я видел ролики, где они рассказывали, много разного, не все вместе кучу, как я, да, только я не все раскрываю, от я до от а до я, но говорю точно и конкретно, тоже в принципе контент сойдет, пишите на канал Макс Prime в интернете вбейте Макс Prime и YouTube канал есть, там просто на английском, Макс Prime 3, там ссылка есть там давалось выбор, а жаль, что только цифры нельзя брать ну ладно, написал цифру 3 мог написать 1, но 3 цифры это значит у нас бизнес идеи 3 у меня еще такая тарочка есть <с Increase> можете узнать мой фон оцените, как он такой фон может его изменить, потому что хочется как-то на разнообразие продолжаем бизнес-идея, часть 2 хайпу так вам нужно, это уже часть вторая, нужно уже подумать бизнес-иде. Вам нужно, когда вы первую часть узнали, сегодня я уже рассказал про это, только что, вы сделали контент-план. Дальше, когда проходит момент, это уже часть вторая, про бизнес идеи. Вы видите результаты. Что вы делаете с этим? <смех> Проанализируйте можете сразу продолжать инвестировать. Это вот туда именно. Или же кого-то нанять. Это все вместе. Бизнес. Как сделать или как открыть бизнес. Для чего нужно влашивать? Для того, чтобы получить больше. Чтобы типа того люди смотрят ваш ролик, как-то вам капает за это, за рекламу и за покупки вашего товара, неважно сколько вам, наверное, лет, но желательно с 18, а у меня нет товара, поэтому не считайте, но был товар до 18, давным-давно помню, два года, три года, примерно как-то так вот, открыть бизнес продолжаем <смех> а то есть сейчас бьюсь и все, но ну, я вроде бы накопил тут багаж знаний могу рассказать то, что вы влаживаете продлеваете то это принесет больше плоды поэтому я вам рекомендую это сделать ну или же вы проанализируете и узнаете нужно ли команду делать Монтажера, фотографа, делать свой фильм, клип, Х хотя бы один, потом два, три, и уже пошло, пошло, пошло. Потом создайте хотя бы одну группу, потом две, три, и так же самое. Это будет медленнее, тяжело. Будет также можете им нанять, я не буду вам рекламу давать. Это лучше, чем покупать кого-то, чем вот так вот. Она автомате раскручивается, она только нужно кто-то, кто будет это все делать самую небольшую сумму, чем покупать ее на Google AdSense, всякое такое. Там подороже, там контент, там люди. А если убираем тот путь, то там... автоматизме, но не немного приносит людей, но принесет, думаю если вы какой-то продукт делаете думаю, вас найдут а если так просто, развлекательная тема, всякое такое то как-то не то это бизнес-идея касается ютуба но вы можете проанализировать свою идею бизнес то, что вы чем занимаетесь, и делать себе или придумать чем будете заниматься а вот про бизнес идеи прям в конце ролика М -м -м. делайте можно войти в youtube раз в социальные сети в Инстаграм продавать товары там или покупать в каком-то сайте потом размещать в социальных сетях вот вам низность идея еще добавлю фотограф низность идея так же самое монтажер ну все почти то же самое если брать, например, шахматист, шахматы без идеи, ну вы знаете, там не так-то и просто вырваться, там много конкурентов, просто развлекательная тема. Поэтому вы сразу же ищите что-то новое. интернете вот бывать, что в тренде, когда вы ну, какой-то новый мультик, вы ставите группу. Например, мультик одноглазого, трехглазого, шестерглазного мультфильмера. Вы делаете группу, тем самым у вас получается.. Некоторые бизнес идеи ролики можете давать, делать мультики, рисовать, всякое такое. Ну, или делать какие-то обзоры. Ну, в общем-то, так то также продавать телефоны, да, можно. Это то же самое, как создавать социальные сеть Instagram, там выложил товары вас как это магазин? же играли когда нибудь игру про магазин, на хотя бы любой социальной сети, то в принципе вам поможет. Так, сейчас проверю с мы снимаем, а пока покажу вам фон. Мы с вами снимаем 10 минут ролик Давайте немножко рекламу сделаем, ну и все в принципе, значит смотрите, у нас снова д-ролики выходят каждую неделю про Рекомендую посмотреть и немножко разговорные ролики. Если есть у вас какая-то идея или задумка, пиши в комментариях. Прочитаю, ну и сделаю тоже. А вот так как-то закончим. Всем удачи, да и всем пока.